Ну а перед началом видеоролика я хотел бы вам порекомендовать канал своего товарища. На канале Дмитрия много интересных видео про солярис, которым он владел 8 лет. Но в середине 2021 года он сменил свой солярис на Agile Coolray. И теперь видеоролики снимает про него, про его доработки и улучшения. Честно говоря, я сам давно присматриваюсь к Coolray, но с текущей ситуации на рынке решил отложить покупку до лучших времен. В общем, ссылка, друзья, в описании. Всем привет, друзья! Это, скорее всего, долгожданное видео для многих моих подписчиков и зрителей канала, так как я сейчас буду подключать конбас-модуль к ТИС на своем автомобиле Kia Rio 4. И давайте я вам вкратце расскажу, где я его заказал и какой функционал он будет выполнять. Начнем с того, что конбас-модуль для моего автомобиля не предусмотрен, так как весь функционал мультимедии Прекрасно работает и без него, за исключением одного – это отображение на экране мультимедиа динамических линий поворота руля при включении задней скорости. Но этот функционал не является обязательным, как считает компания TIS, и поэтому в комплектацию с мультимедией Canvas модуль не кладет. Именно поэтому я заказал этот конбас-модуль не на сайте Алиэкспресс, а на сайте TIS Max, так как ребята занимаются производством данного модуля самостоятельно. Кстати, компания TIS Max является официальным дилером TIS в Челябинске. У них на сайте также можно заказать любую продукцию TIS с доставкой по всей России вполне по адекватным ценам. Собственно, вот так вот выглядит сам конбас-модуль. Черная коробочка, куча проводов. Штекер которые я буду подключать в разъем мультимедии, а вот эти провода я буду подключать к коншине. С помощью этих проводов у нас будет отображаться штатные парктроники, динамические линии, а также отображение открытых дверей на экране мультимедии. И давайте я вам покажу, как сейчас у меня отображаются линии на задней камере. Включаю заднюю скорость, и мы видим... Два вида линий. Одни штатные, которые уже прописаны в моей камере, так как у меня камера установлена штатная. И, соответственно, линии, которые отрисовывает сама ТАС. Это вот как раз верхние линии. Смотрите, если я кручу руль, то штатные линии у меня поворачиваются. А линии стоят на месте. Именно поэтому я использую штатную камеру и театрские линии я отключил. Конечно, не у многих имеется штатная камера. Многие подключают какие-то другие камеры, возможно, комплектную. И поэтому для многих это критично. Так что, друзья, сейчас будем подключать CANBASS модуль. Я вам все подробно покажу, куда он подключается, каким проводам прикручивается. Так что, поехали! Друзья, как я и говорил, что конбас-модуль я буду подключать к коншине на автомобилях Kia Rio 4, X-Line, также Hyundai Solaris 2. Коншина находится справа от блока предохранителей. Это вот этот вот белый штекер. Но для начала я вытащу мультимедию и подключу свободный разъем штекер как раз от Канбас модуля И протяну вот эти провода к коншине для того, чтобы их подключить. Схема подключения конбас-модуля у нас очень простая. Провода я уже прокинул, вот они идут вниз, все четыре. Из тех, которые у нас подключаются со стороны мультимедии, это штекер. Подключаем мы его в свободный. Он у нас здесь под такой разъем только один. Это вот сюда вот. Дальше нам нужно взять красный провод с конбас-модуля и желтый провод. Соединяем их между собой и подключаем к красному проводу ACC со стороны мультимедии. Они здесь подписаны. ACC-то вот у меня идет на фронтальную камеру. И вот основной провод ACC как раз мы к нему и подключаемся. Изолируем аккуратно. Дальше. Черный провод сканбас модуля это у нас масса. Его нужно подключить к массе на мультимедии. То есть у нас на основном штекере. Вот он самый первый, самый черный, так сказать. И здесь он расходится на 4 провода. Можно. Зачистить любой из них Зачистить изоляцию И подсоединить черный провод от Канбас модуля к нему Что я сейчас и сделаю Провод масса соединен Также изолируем Все со стороны магнитола у нас все готово Все провода подключены Кстати, если у вас есть штатный парктроник передний или задний, то никакие провода соединять не нужно. Он по умолчанию будет работать после подключения канбас-модуля. Все, с этой стороны мы можем все обратно собирать. Дальше мы переходим к подключению проводов к коншине. Для удобства подключения проводов рекомендую достать коншину, а именно подлезть рукой назад и толкнуть ее на себя. Все. Вот так вот она вниз опускается и у нас появляется доступ к проводам. Нам понадобится с одной стороны провод крайний черный и желтый и с другой стороны также крайний синий и красный. К этим четырем проводам мы как раз и будем подключать наши четыре провода от кан-модуля. Итак, два крайних провода желтый и черный на коншине у нас отвечают за открытие дверей. Теперь мы берем два провода, коричневый и фиолетовый, от канбас модуля и подключаем в следующем порядке. Коричневый подключаем к черному, фиолетовый подключаем к желтому. Сейчас я подключу и буду изолировать их. Итак, с этой стороны мы все подключили, желтый, черный. Это у нас информация об открытии дверей. Теперь переходим. Информации о повороте руля Это с этой стороны два крайних Синий и красный Осталось у нас два провода Оранжевый подключаем к синему Зеленый Красному Все с этой стороны мы закончили Все провода подключены, заизолированы Возвращаем коншину на место Все Защелкнули, все готово Переходим к настройкам мультимедии. Итак, после подключения CANBASS модуля, чтобы у нас работал весь заявленный функционал, первое, что нам необходимо, это перейти в настройки, устройство, настройки CANBASS, войти в настройки CANBASS. В первом столбце выбираем XP, во втором – Hyundai KIA, в третьем – ALL, и в четвертом – самые первые – LOW. Все, выбрали эти настройки. Итак, настроили Канбас-модуль, переходим к настройкам мультимедии. Настройки. Завод. 168. Доп-параметры. И в самом верху активируем отображать парктроники. Здесь линии разметки. И ниже отображать открытие дверей. У меня все это включено. Проверяем двери, отображается задняя дверь, отображается. Что касается динамических парковочных линий и самого отображения парктроника, здесь смотрите, если у вас установлено альтернативное приложение от PUDE Team Камера, как у меня, то переходим в настройки, переходим в парктроник, и включаем функцию отображать парктроники если у вас спереди парктроников нету то можно отключить отображение парктроников для передней камеры все у меня здесь отключено переходим во вкладку задняя камера отображать парковочные линии включаем и смотрите следующая настройка динамические парковочные линии вы ее активируете и у вас появляется сообщение о том, чтобы откалибровать угол поворота руля. То есть здесь вот тоже внизу эта функция есть, я нажимаю, и здесь, следуя инструкции, проделывается всю процедуру, нажимая «Далее». То есть выставляете руль в центральное положение, потом до упора влево, до упора вправо, опять в центральное, далее, далее, далее, и сохраняете. Соответственно, после того, как вы все это сделаете, можно проверять. Включаю заднюю камеру, активирую заднюю передачу, кручу руль и мы видим, что линии поворачиваются. Здесь сразу говорю, у меня штатные линии и поверх них тиасовские линии. Отключить штатные я не могу, так что отображаются, соответственно, два типа линий. Выкручиваю влево, желтые штатные, синие, тяйсовские. Все двигаются. Также вправо то же самое. Все отображается, все двигается. Теперь сдаю назад. Проверяем работу парктроника. Итак, мы видим, появилась зеленая шкала. Подъезжаю ближе. Загорелась уже желтое, и красная. Все работает отлично. Ну а если у вас не установлено приложение камеры от UD Team, то, соответственно, такие настройки вам производить не нужно. Все уже будет работать. Ну что, друзья, конбас-модуль успешно подключен и настроен. Надеюсь, я все вам подробно показал и рассказал. Результатом я доволен. Ссылку на этот конбас-модуль я оставлю в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Всем удачи на дорогах. Всем пока.